значит, ну я представлюсь, я член наблюдателей, член организации наблюдателей Петербурга, член совет наблюдателей Петербурга, а, как член избирательной комиссии работал в избирательной комиссии разного уровня в зависимости от статуса, от э, члена комиссии с правом совещательного голоса, до члена комиссии с правом решающих голоса, а в территориальной избирательной комиссии э, предыдущего салы работал э, в Севастопольском муниципальном все ну, все, не муниципальные, все, э, все района, территориальная избирательная комиссии Львовна области и, соответственно, территориальная избирательная комиссии номер 5 Невского района города Санкт-Петербурга. Стандартно известны благодаря оставшемуся в качестве председателя Госпожеско-Шилову и Рахбару свои позиции в этой территориальной избирательной комиссии, несмотря ни на что. Я хотел, на самом деле, не сколько в лекционном режиме, сколько, скажем так, в семинарско дискринционном, поднять вопрос прав членов территориальной избирательной комиссии и посмотреть, какие источники этих прав имеются в нормативной базе, насколько она причертила изменения в последнее время. Обратить внимание на эти изменения на эти источники, показать, что с ними нужно и можно работать, несмотря на всю их там перекрестную, э, случную нецелостность и э, запутанность и так далее. И э, возможно э, выявить э, те вопросы, на которых у меня самого нет ответа, как в, э, в части защиты отдельных прав членов комиссии. Возможно, к следующему какому-нибудь вашему мероприятию э, подготовить какую-то тему более глубоко, посмотреть э, в том числе судебную практику, практику обжалования Центральной избирательной комиссии и комиссии двух субъектов, которых, я так понимаю, большинство из вас либо имеет дело, либо будет иметь дело, это Санкт-Петербург, Калининградская область. А, и первое, собственно, с чего я начну, что все-таки кто такие члены территориальной избирательной комиссии? Это в первую очередь граждане Российской Федерации люди, и у них есть, безусловно, все права человека, которые гарантированы э, вне статуса э, членов территориальной избирательной комиссии. Отсюда, э, безусловно, мы должны, э, исследуя прис, ну, источник наших прав, забывать об основном законе страны Конституции, на который, собственно, ссылается и Федеральный закон 67, не забывать на, на те базовые э, правовые источники, которыми регулируется право человека. То есть нас нельзя, как членов комиссии, унижать, нас нельзя подвергать какому-либо неуважительному отношению. Мы со своей стороны должны точно так же относиться к другим членам комиссии не забывая о том, что какие-то специальные права, возникшие исходя из э, избирательного права, не позволяют не нарушать наши права человека, не нарушать права человека других. То есть не допускать вмешательства в частную жизнь, не переходить на личности стараться оставаться в рамках тех э, процедур, э, ради которых, собственно, мы в территориальной избирательной комиссии пришли. А Наверное, все хорошо знают продекларированные различными законами и федеральными, ну, городскими, областными принципы открытости и гласности деятельности избирательных комиссий. И у меня сразу будет может, неожиданно для вас такой вопрос. А как присутствующие понимают первую часть этого принципа открытости? А, поскольку, как правовой термин, он нигде не урегулирован, что такое открытость? А, может быть у кого-то есть на собственном опыте важнейшее четкое понимание, что есть открытость? Вот я, например, буквально там, в Тике 5 приведну для того, чтобы, может быть, подсказать. В смысле, когда пришел, оказался у двух закрытых дверей в помещении территориальной избирательной комиссии. Одна дверь закрытая для меня была это кабинет председателя ТИК, а вторая закрытая дверь до бухгалтера ТИК. При этом в обоих хранилась избирательная документация, относящаяся к подготовке выборов, ну а потом и к проведению выборов, в частности там банки, облетения заготовки раздаточных материалов для обучения членов часов избирательных комиссий. И я воспринял, что закрытые для меня двери, то есть двери, которые я не могу открыть и войти и выяснить, какая же здесь информация, относящаяся к деятельности комиссии, находится, нарушал уже сходу вот, принцип открытости. Но это такой буквальный, то есть есть дверь, которая закрыта, есть какая-то информация, которую мы не можем получить доступ. А, есть у вероятно, открыто, если это есть свободный доступ к информации, а закон о свободном доступе к информации у нас имеется. Какой-то номер. Я не помню сейчас, но даже не один, я, законов, он там, органов, а, восьмой, Есть отдельный закон об доступе к информации муниципальных государственных органов. Это восьмой. да? да. Нет, не восьмой, восьмой, это о обеспечении 8. деятельности государственных органов, восьмой федеральный закон. Есть закон о сто об информации, есть статья Конституции, я бы просто прозвучала суть да, открытость, что если что-то имеющее отношение к деятельности избирательной комиссии в виде информации, в любом электронных документов, журналов каких-то, регистрации входящих, сходящих документов, принятых постановлений находится в помещении избирательной комиссии, то принцип открытости заключается в том, что мы можем узнать, что эта информация есть и получить к ней свободный доступ. Например, председатель моей комиссии, на которой в 2014 году я был наблюдал и которая абсолютно честно работала, она заработала 8 тысяч рублей. А у меня сотрудница, которая работает в Невском районе, председателя МУИК, когда я услышал эту цифру, она расхохотала и сказала, я в конверте, говорит, получила во много раз больше. Конверты вот. это неофициальные данные. Да не а дело в том, что расскажем. вот если бы у этой была зарплата Официально? не 8. Официально у вас зарплаты вы будете утверждать этот тариф? Нет, вы не поняли, я... Я, я говорю 0, о том, что 14, поскольку официальная, 40, 40, 40. Поскольку официальная зарплата заходите смешная, заходите. это инструмент для, для подкупа председателей, конечно. комиссии. А, а, для... Это очень ну, важный момент. Да, Андрей чтобы немножко погасить дискуссию относительно сведения о бухгалтерской информации, связанной с начислением. Вот вся та информация, которая по окончании выборов публикуется в так называемом финансовом отчете расследования бюджетных средств, избирательной комиссии, выделены на проведение выборов. Это можно поднять любой отчет, например, по 2015 году. Это вот в этой части законодательства не менялось. А посмотреть, какие разделы финансового отчета присутствуют. Вот эту всю информацию оперативную, то есть. До составления опубликования этого отчета член комиссии с правом решающего голоса может запросить и получить у должностных лиц избирательной комиссии. И отказ от предоставления этой информации может трактоваться как нарушение права члена. Вот. Поэтому э, здесь э, нужно отталкиваться, законодатель обязывает публиковать по завершению избирательной кампании определенный объем финансов, в том числе, Андрей, то, что интересует Вы, сколько средств э, выделено на зарплату должностных лиц, там есть такая строка «должностных лиц избирательной комиссии», и сколько выделено на оплату э, ч, вознаграждения членов, членов комиссии. Соответственно, а, вот обезличено, то есть не конкретно за сколько зарплата председателя, а сколько зарплата секретаря, Но сколько зарплата, а сколько красный. на эти три долж, должности выделено на такой-то месяц, эта информацию да. можно получить. Я специально проиллюстрировал э, вот этот ваш, ваш спорт э, тем, что нужно обращаться к, э, к источнику понимания, в каком в каком объеме наши права присутствуют для получения информации. В данном случае примитивной к этой ситуации источником является вот этот финочет. А финочет составляется на основании федерального закона и на основании инструкции Центральной избирательной комиссии, которая обязательно к исполнению, соответственно, нежестоящими комиссиями. А вопрос вот. я бы скорее не про зарплаты, да, вот в целом доступ к информации о хозяйственной деятельности э, избирательной комиссии. Опять же. У меня, наверное, более широкий так, вопрос. Опять, Давайте, опять, же, лекцию, обе, опять же, в части хозяйственной деятельности Это... вот эта информация попадает. В... Вот в этом объеме эту информацию текущую, <къех> за текущий месяц можно запросить и получить. Только нужно понимать, что э, поскольку избирательная комиссия не является в идеале бешеным принтером то если какой то информации вот в том виде в готовом в виде некой справки или ответа нет нужно понимать что комиссии потребуется какое то время ответить поэтому обращаться лучше формально то есть письменным обращением благодаря внедрению все таки электронной почты если вы на заседании не присутствовали то обратиться письменно с запросом о получении вам Протокола заседания избирательной комиссии, который вам должен предоставить к секретарю территориальной избирательной комиссии. Можно устно, можно в письменной форме или благодаря электронной почте. Я всех призываю эту почту нагружать, то есть общаться с комиссией, когда мы получаем какую-то информацию через электронную почту. Вот. И получив, соответственно, протокол, при необходимости запросить соответствующее принятое постановление. Да, Можно а -а -а. у нас просто наш чудесный председатель исследователь нашел такую лазилку. Он отправляет письмо вот, по, по, по шапочке, что он есть. Mm -hmm. он, что части коллег он тут вот, вкладывает, а части не вкладывает в mm -hmm. файлики. Ну, то есть, например, правильные члены комиссии получают полезно. Уложительные? Да, они правильные не получают. А по факту. Ну, как бы, ну, а вот, что за проблема? опять же, я, я, я, я говорю, вещь, которую... нет, если в, письмо отправлено если мы отправители в результате. А нет, нет, это разные письма. Нет, это то письмо отправлено если мы отравители. Это разные письма. Нет, то есть это разные письма, то тогда, извините, при распечатывании скриншота будет видно, что там нет файла прикрепленного. Но ну он, да, вложения вот здесь и я абсолютно соглашусь, нет, но опять, опять же, если вы получили э ну, электронную вот письмо нас... с номинованием повестка, а повестка физически там отсутствует, тут же пишите, пишите ответство, да. прошу вызвать повестку. Вы прикрепите, повестку да. прикрепите. О, а что касается направления наших обращений, э если э вы обращаетесь по какому-то действительно конфликтному вопросу по электронной почте, предполагаете возможность обжалования, ответа, либо в самой комиссии, потому что когда вы обращаетесь к должностному лицу, к председателю, заместителю или секретарю, вы должны исходить, что первым этапом обжалования, в случае несогласия с его ответом или в случае отсутствия реакции, это будет обращение в вашу же комиссию на следующем заседании, а не куда-то там вышестоящую, там в ЦИК, и, и, там Горозбирком, Левом и так далее. Поэтому если какой-то такой вот острый вопрос, значит вы пишете в тексте электронного письма содержание. И прикладываете отсканированный документ с вашей подписью как вложение к этому документу. Потом вы в случае обжалования сможете, приложив ваш ну, вот оригинал документа, приложить распечатку вашего ну, электронного письма с подтверждением, что вы обратились в такую-то дату, в такое-то время и не получили соответствующей реакции. В общем, это элементарная культура, собственно, общения по электронной почте. К сожалению, она из-за твиттеров, фейсбуков, вайтсапов уходит. Но, а кстати, у кого-нибудь в комиссиях создали WhatsApp или там вайбер группы Только общения? у тебя, да, WhatsApp группу создали? Нет, ну WhatsApp просто как альтернатива. Нет, мы общаемся по электронной почте. Я просто призываю вовлекать членов комиссии к коллективному общению путем вот, использования современных инструментов. Предложите создать WhatsApp-групп для быстрого оповещения. А вот в ну, что... всех комиссиях... У нас есть пожилые люди, которые в нашей комиссии. У нас есть У всех коллег там владеют почтой еще. Вы уже хотите продвинуться <смех> уже <смех> забытым <смех> WhatsApp и вайке? Ну, у телефонов... У телефонов это все <смех> пользуется. <смех> да. <смех> Хорошо, давайте <смех> давайте, двигаться дальше. Мы остановились на открытости в части права получать информацию. Я специально не цитирую права, прописанные в Фз, мы о них поговорим. И мы говорим о сущности, да, сущность получить информацию, получить доступ к помещению. Как вы полагаете, имеет ли член комиссии с правом решающего голоса пропустить, вот как я вам рассказывал, его показать, что происходит в помещении, какая деятельность комиссии ведется в помещении вот там А, Б и какая документация там находится. Смотрим, у нас, ну у Димы такая же, и у Елены тоже. У нас в, в администрации а, все тритика расположены. у Димы это, у Лена, у вас десятка это нет, а 14 и 22 они на 8 верхних верхнем этаже. Для того, чтобы зайти, мне нужно постоянно позвонить председателю. Uh -huh. Потому что эта карточка, это ну, Удостоверения не Удостоверение я Я прохожу как бы в этом Нет, там на четвертый этаж можно пройти, слава богу, без этих ключей А у вас без ключей, на второй этаж можно пройти только с ключом А у вас на втором Только, только, вот я могу пройти И сколько мы не обращались, чтобы администрация нам сделала эти ключи, нам отказали В устной делать и надо просить председателя. Мы, мы запрашивали как члена комиссии администрацию, а председатель все время говорит устно, как бы, письменного отказа у нас еще не было. Я могу попросить, чтобы он дал письменный отказ. Значит, опять же. Подожди, просто... подожди. подожди. И, подожди. Подожди. Подожди. и а, вот совсем недавно мы предложили вот такое решение, что сделать вот этот электронный ключ, который выдается. Вот я когда сижу прихожу на дежурство, расписываюсь в журнале, что я взяла ключ. Угу. Так, чтобы мне вместе с этим ключом давали вот эту, как бы, карточку. Я ухожу, я эту карточку сдаю. Мне она, как бы, Ходить с ними. Ну, хорошее техническое решение, а вот если какой? у них карточки ограничены, но на самом деле, опять же простой вопрос, если вы видите, что данное препятствие в доступе в помещение тих. в данном случае вообще в помещение, да, при наличии даже права получить ключ да, угу. от помещения, вообще, создает вам препятствие в осуществлении ваших функций, вы обращаетесь к одному из трех должностных лиц, которые, как по вашему мнению, большей степени за это отвечает. Ну, в данном случае это может быть и председатель, и секретарь. Вот. В случае, соответственно, ноль реакции или, или бездель, ну либо, отве либо ответа, который вас не устраивает, предлагаете в повестку дня следующего заседания обсуждение данного вопроса с принятием решения коллегиального комиссии. Потому что обращаться члену комиссии, или даже нескольким членам комиссии в адрес. В данном случае органа исполнительной власти, какой является администрация, это и есть перепрыгивание через голову коллегиального органа комиссии. В принципе, неправильно. Ну, он, он даже обратился, он обратился, но это то, то, что сейчас Зинар сказал, устно он говорил, что нам отказали. Письменно, я это если комиссии... он говорил, что я не вот, То есть письменного ответа отказа у меня нет. Да. Ситуация, если комиссия примет решение об обращении в администрацию за содействием, то соответственно, я думаю, что ответ, ответ поднятный. Должен, должен быть письменный ответ. Да. Все, более, более, более того, мы потом поговорим о если у нас время останется, есть ответственность, в том числе должностных лиц, органов исполнительной власти, за это препятствия не, Это не про Полунина у нас Нет, а. подожди, <къех> подожди, подожди, подожди, ну, это хороший кейс, как бы, я, например, mm. не знаю, я могу Слушай, я там да, уголовная ответственность, это, да, не, не уголовная если это не вступило нарушение воли и изъявления граждан, то это не уголовная административная Я просто про то, что если вы рассчитываете на то, что все вот станут сейчас из-за того, что у нас Немножко поменялся ветер э, из ЦИКа э, в администрациях на задние лапы, будут оказывать содействие? нет. И, нет, смотреть, и вопрос пищи, да. И вот смотрите, вопрос, <свят> вопрос <с> информации, <свят> вопрос доступа <свят> в помещение, где эта информация находится, это, конечно, является, почему мы лучше обезопасить себя сейчас на этапе, когда нету головника, связанного с уже работой сентябрячной да. дверь будет то, что в комнате с ГАСами да, я на самом деле так вообще может быть совершенно спокойно я могу не позвониться на председателя Динар, нам, например, сказали, что вот я член группы рабочих по ГАСам нам сказала председатель, что только он имеет право вообще входить в эту комнату даже мы, по ГАСам, не имеем это право делать мы можем только проверять сразу, я уловил, сразу это от незнания на самом деле я не думаю, что это от мега-агрессивности. Просто он не знает и боится. Вдруг он что-то нарушит, если пустит вас туда. Поэтому письменный запрос, письменный ответ. И кто у нас является оператором системы госвыборов в Санкт-Петербурге? Санкт-Петербургская Санкт избирательная комиссия. Территориальные избирательные комиссии и администрации всего лишь являются операторами, да, если да. у них есть соответствующие полномочия. Поэтому если нам... Э Председатель говорит, не-не-нельзя туда, пускай даст письменный ответ, соответствующий запрос в городскую избирательную комиссию, я думаю, очень быстро решит эту проблему. И все-таки, закончив вот этот, этот этап, относительно доступа в помещение, вот свою проблему тогда со Спишиловой в пятом тике, когда меня не пускали в кабинеты бухгалтеры в кабинеты председателя, которые, двери которых когда открывались, я видел, что там есть интересующая меня информация, я решил очень просто, я написал а, сначала заявление с просьбой предоставить мне сведения, какая избирательная документация в каких помещениях находится и конкретно, какая из них находится в помещении бухгалтера и председателя, вот. А после неответа написал это как жалобу в саму же комиссию и поставил на обсуждение. Вот. После этого никакой избирательной документации, которая бы интересовала меня, там уже не было. Ее перенесли вместе со стеллажом в общее э, да, помещение. Поэтому э, пытайтесь вот таким как бы продавливать письма. Да? Продав, продав, продавливать письма. Угу. Значит, э, положим про открытость мы решили, про гласность. Скажите, пожалуйста, а помимо того, что постановления и принимаемые решения должны быть известны членам комиссии, в том числе и не присутствовавшим по какой-либо уважительной причине, например, заседания комиссии, будучи извещенными. А что вы еще понимаете под гласностью? Имеет ли право член ТИКа приходить с видеокамерой? заседания и вести запись как в законе целая статья вообще называется гласность работы что она большая ну, там нет, 4 нет. страницы там это этого вопрос можете ли, можете ли вы сидеть с видеорегистратором на заседании может, ну, в нашем случае это регламентом определенно определено это разрешается но должно быть вроде как уведомление есть, я правильно помню. просто уведомления просто уведомляется придя, придя, придя причем поскольку в данном случае вам надо как-то зафиксировать момент уведомления, то лучше написать перед началом заседания секретарю комиссии заявление в двух экземплярах, по которым он распишется на одном, где вы пишете, уведомляю э, соответствующий коллегиальный орган территориальной избирательной комиссии, что сегодня на заседании я буду производить видеозапись не надо. Да, с помощью такого-то устройства, потому что она вынуждена будет это заявление огласить в начале заседания оно попадет в протокол заседания. Если вам откажут, то у меня бывало такое, что я подавал заявление, мне отказывали, говорили нет, нельзя, запрещено и так далее. И тогда возникало право, соответственно, обжаловать. Движемся. Так. Право. Помещение было, потом да, доступ информации, потом помещение, угласность. Мне еще слушать сушит одинаково все-таки в предыдущей теме про информацию. А, по... У меня тоже еще один такой был, ну не то, что конфликт, но в общем, вопрос. А мне все время наш председатель ссылается на то, что это, значит, персональные данные, с которыми он... Это только об этом мы не да, да. Про УИИК, про, а членов да. УИИК и да. знакомство с их думаем, думаем о них. А, про персональные и. данные и. я расскажу. Значит, давайте дальше движемся про... Про права членов ТИК. От, э, наши права членов ТИК непосредственно пересекаются с правами, как я уже говорил, других членов ТИК, вытекающих из полно, полномочий деятельности э, комиссии соответствующего уровня. В данном случае мы говорим о территориальных избирательных комиссиях. И здесь мы должны обращаться э, к соответствующему федеральному закону, закону субъекта в данном случае Санкт-Петербург или Градской области имеют соответствующие законы, соответственно, Градской области и законы Санкт-Петербурга. Определяющие порядок формирования деятельности комиссии различных уровней. Я назову их и ссылочки дам. А если кто-то захочет, на флешку заброшу последние редакции, для того, чтобы не рыскать по интернету. И, безусловно, пересекаются с правами членов комиссии и полномочиями соответствующих ниже стоящих и высшестоящих комиссий. Надо понимать, что мы находимся, на попав в тик, на уровне высшестоящей комиссии по отношению участковым комиссиям мы находимся условно еще в окружной избирательной комиссии потому что у нас часть э, тиков ну не все но кто-то будет находиться еще в статусе члена окружной избирательной комиссии как на выборах э, законодательное собрание так и на выборах государственный долг и не везде это будет одинаково например по центральному району 16 тик будут выступать окружной комиссии на выборах э, Думу. За, Думу. За, Думу. Да, в Государственную Думу, а где предполагается более спокойный режим, скажем так, подведения итогов результатов. И, соответственно, 30-й территориальной избирательной комиссии будет являться окружной на выборах законодательное собрание у у нас вот. Дима будет. Дима будет. Вот. Я не думаю, что у нас там Дима. будет спокойно, если там Давайте дальше. Движемся дальше. Поэтому. Понимая, какие у нас, как у членов территориальной избирательной комиссии, коллегиума сейчас возникают права по отношению к нежестяящим комиссиям, мы должны посмотреть, соответственно, в законе познакомиться все-таки, а какие есть полномочия у этой комиссии, какие есть полномочия нашей комиссии по отношению к этой, соответственно, в связи с этим определить, что же мы можем, как какие права мы можем реализовать на получение, например, информации о деятельности нижестоящей комиссии и как эти права мы можем реализовать непосредственно в качестве члена ТИК, придя на заседание, а у нас есть право доступа на заседание нижестоящих комиссий, безусловно, и право требовать документы в том же объеме, в котором у нас есть право требовать документы своей комиссии в нижестоящей, а есть, например, права, которые мы сможем реализовать только через обращение самой комиссии ТИК, в которую мы входим, под, ну, соответственно, нижестоящих. То же самое связано с обжалованием, я уже этот момент коснулся, да? То есть не надо сразу сломя голову, если вам что-то отказали или ну, не, не предоставили, не бежать сразу в городскую избирательную комиссию, создавая тем самым почву для конфликта. Попытаться все-таки сформулировать свою проблему письменно, попытаться переговорить с должностным лицом в письменном режиме вашей комиссии. Если он не догоняет, не понимает, не желает вынести это на коллегиальное обсуждение путем включения в повестки следующего заседания и попытаться путем обсуждения в комиссии преодолеть этот барьер, если уж только коллегиальный орган вас не поддерживает, ну, либо данные соответствующие установки, не удовлетворять вас в том или ином пожелании, уже подавать жалобу в вышестоящую комиссию, ну и далее там по иерархии. Вот. А, кстати, тут возникал вопрос про административные правонарушения, Например, у нас существует, я сейчас открою этот слайд, ну не слайд, а как бы есть такая подсказка, у нас есть четыре статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые имеют отношение к нашей деятельности в комиссии. Это 5.1. И в данном случае субъектом, который может возбуждать, является полиция и прокуратура. Прокуратура. Соответственно, дальше 5.3 это ЧПРГ, члены комиссии права решающего голоса, соответствующей комиссии, которые уполномочены комиссии на осуществление на составление. 5.6 это у нас полиция и прокуратура. И 5.39 полиция и прокуратура. Сейчас я быстренько пробегусь. Значит, 539 такая статья ⁇ это отказ предоставления информации. Значит, она, казалось бы, непосредственно не связана с федеральным законом 67 и избирательным правом, но ответственность за непредоставление, затрагивающие права граждан, в данном случае права вас как спецсубъекта. Гарантии возникает из-за гарантии статьи 29 Конституции, то есть право на свободу информации, и э, закона номер 152 ФЗ, я его сейчас тоже ссылочки буду давать, покажу. Mm -hmm. Это закон об информации и э, э, закон об информации и информационных системах, mm -hmm. по-моему, Российской Федерации. И когда речь идет о том, что вы как правовой субъект член Тик, имеете право по ФЗ 67 получить какую-то информацию. Запросили, а вам ее не предоставляют именно как информацию. Например, э, ну не знаю там перечень избирательных участков, да, там новые участки, да, какие-то там временные, которые планируют. Вот факт э, не предоставления этой информации, которую вы можете получить, э, образует состав административного правонарушения в должной основе лица. И в данном случае. А по статье 5.39 заявление о возбуждении соответствующего дела в отношении должностного лица подается в полицию по месту ну, соответственно, нахождения комиссии, а лучше в прокуратуру соответствующего района. Причем у нас, к сожалению, прокуратуры не оборудованы э, сайты прокуратуры системы электронного обращения. Поэтому, когда вы... Это как? Нет, нет у нас в прокуратуру. Санкт-Петербурга, там можно выбрать, куда О, я обращаюсь, нет, в и, они при... и они присваивают номер. Э, присваивают просто номер. Нет, это происходит именно через обращение в прокуратуру субъекта, в данном случае, или в области, Нет, там можно выбрать, там есть опция, куда направить, в какой район, и они направляются да, сразу но, в район. Он регистрируется она как жалоба в, в прокуратуре Санкт-Петербурга, и потом, вот, Женя хорошо знает, сейчас обращался, что приходит такая бумажка, что ваша жалоба перенаправлена прокуратуру района, то есть непосредственно у прямого канала доступа в отличие от телефонов у нас прокуратура района электронных на данный момент пока еще ну нет, может быть что-нибудь изменилось, но я вот месяц назад а, обращался. Значит, а, кстати, а... а кстати, вот на самом деле не всякая районная прокуратура имеет возможность, имеет полномочия надзирать за, за органами районными органами органами власти, потому что в прокуратуре в городской есть подразделение, которое Которые специально, э, там заместитель прокурора его курирует, которые у них по их инструкции. Я точно просто не, не, не воспроизведу, как это называется. Вы обращаетесь либо электронно, либо через дежурного прокурора, а там уже прокурор района. Правильно, О, получает не прокурор, район, прокурор района, прокурор, который неуполномочен рассматривать дела по статье 5.39. Не по 5.39 э, все прокуратуры... все все прокуроры осматривают много. Только надо понимать, что 5.39, статья, она не связана а, с нарушением прав членов территориальной избирательной комиссии, возникающих из деятельности как, ну, как спецсубъектов. Да? То есть, когда речь идет о произвольной информации. Кстати, 5.39 возбуждается, например, при отказе ознакомить избирателя со списком избирателей, в период, когда эти списки должны быть уже предоставлены для ознакомления. Это, кстати, такое довольно... Весомое нарушение со стороны комиссии, если избиратель приходит и не может, соответственно, сферить ну, текущие свои паспортные данные с теми данными, которые присутствуют. Да, Есть специальная да. статья по этому поводу. Отказ о знакомстве с списком избирателей. 5.3, да? 5.1. какая вот, другая. Да -да -да, 5.1. Как Это я действительно... А Вообще, Да. Статья 5.1. Нарушение права гражданина на знакомление со списком избирателей и участников референдума. Кстати, понятно, что надо жестоко убить иллюзии относительно того, что ваше заявление водил полиции в прокуратуру повлечет привлечение к административной ответственности должностного лица. Но при этом можно быть уверенным, что сам факт обращения не останется незамеченным. И вполне возможно, что системного нарушения что по факту обращения, которое уже было, дальнейшем э, не будет. Следующее 5, Следующие, 5 Не исполнение решений избирательных комиссий, в данном случае речь идет именно о коллегиальных решениях комиссии, соответственно, здесь мы как раз говорим о… А этот 5.3 могут в отношении членов комиссии? Ну вот комиссия приняла решение, что вот этот человек здесь избирательный умор, а он злодей сказал, он не хочет, да? в честь меня в меру этого отношения не могут быть приняты вот эта статья 5.3 я думаю что может быть и соответственно потом сказать что вот административное правонарушение отец, не. Ошибаюсь. а там только должностные лица юридические лица вы не должностные лица, лица. А лица. А че... лица. лица. лица. отношения члена комиссии нет отношения секретаря, председателя, заместителя если комиссия приняла какое-то коллегиальное решение они не исполняют его а ответственность по статье 5.1 э, Три возникнуть можно. То есть если мы приняли периодиальные решение о том, что это а, представитель обязанно прислать проект решения, она не высылает, можно не административно. Можно и преградить Вот. Да? Дальше пять, шесть. <существует> <существует> <существует> <правительство продавательное. существует> нарушение прав члена как раз избирательной комиссии, <существует> то есть нарушение наших прав. А, непосредственно прописано к, с, э, в статье двадцать девять э, Федерального закона. То есть не, например, не предоставление, не заверение какого-либо документа, протокола, а ограничение доступа к какой-либо информации, связанной с подготовкой проведения выборов, это статья 5.6. Так, словом все, сразу хотел... Опять а речь. А ты сказал? Да, это ты далее 29 статья основополагающая статья гарантирующая свободу информации что каждый имеет, в данном случае нас здесь интересует четвертый пункт этой статьи можно просто пометить пункт 4 статьи 29 потом с источником поработать что каждый имеет право свободно искать передавать распространять и так далее. Кроме той информации, которая э, распространение, сбор, обработка, которых ограничена. Соответственно, что не ограничено, то, соответственно, что не запрещено, то свободно может собираться распространяться. А, часто возникает вопрос, видеоизображение и фотоизображение какого-либо лица. А является ли в данном случае, мнением или мы право сфотографировать кого-то и эту информацию сохранить, собирать, распространять и так далее. Ну, в том числе членов комиссии, да, которые нам не нравятся, да, ну, или какие-то э, э, иных лица. Сразу, если это должностное лицо, э, его иммунитет, гарантированный в статье 152.1 Гражданского кодекса, да. предусматривающий -про получение его согласия на да получение, ну, на получение фото или видеоизображения отсутствует. Если, то есть, три, три члена комиссии у нас иммунитетом не обладает, будучи должностными лицами, а привык. Можно Когда, еще раз, например, статью? В формате, я это говорю. 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. А, дальше. Не обладают, этим иммунитетом государственные служащие при исполнении ими своих обязанностей. То есть, это сотрудники администрации, которые вступают нами, с нами в какой-либо связанные с их деятельностью общения да. и далее не обладают все граждане в случае получения этой информации в публичном месте в ходе соответственно того мероприятия на котором могут свободно присутствовать соответствующие граждане представители СМИ и так далее то есть если мы фотографируем кого-то на заседании комиссии, то мы получать разрешение на получ... сохранение Меч. этого, да, этого, причем даже крупным планом изображения, соответственно, помещение его в сеть ВКонтакте с, с соответствующим, неоскорбительным характером комментариев, получать это разрешение совершенно не требуется. Однако же, если не идет заседание, где-то мы в коридоре кого-то ловим и фотографируем, мы должны получить разрешение на то, чтобы эту фотографию потом где-либо разместить без, без разницы с каким может быть, даже самым благостным. То есть когда да. выпрыгивают в туалете через окно, допустим, с бюллетенями, надо разрешение просить? Нет, здесь, Андрей, и в, и в уголовном, и в административном законодательстве существует такое понятие, как крайняя необходимость. То есть к, действия, связанные с защитой и прав, да, Интересно. А, ну, наша основополагающая статья 32 Конституции хоть и гарантирует право избирателей быть избранными, понятно, оно дальше урегулировано соответствующими федеральными и региональными законодательствами и каких-то допол дополнительных э, возможностей реализации прав ЧНФТ, кстати, само по себе статья 32 не дает, в отличие от статьи двадцать 29, которую я выше перечислил. Следующее, значит, э, наш основной любимый федеральный закон 67 ФЗ, Принят он был в 2006 году и последние изменения, вот это обращаю всех внимания, были приняты ушедшие государственные думы Российской Федерации и утверждены Советом Федерации 5 апреля 2016 года. Те, кто захочет, может у меня скопировать, есть такой файл, где в табличном виде представлены какие изменения 5 апреля в какие статьи федерального закона были внесены, но можно будет, да, в рассылку. Хотел обратить внимание, что по поводу прав членов с правосвещательного и решающих голос не произошло, произошли существенные изменения в правах наблюдателей и в правах. Представители СМИ и произошли очень существенные изменения в порядке обжалования и сроках обжалования итогов и результатов выборов. Если кто сталкивался с обращением в суды, то ранее было 10 дней обжалования итогов голосования. со дня! Принятие протокола, утверждение протокола соответствующей комиссии, то есть включая день, когда комиссия приняла это решение, это очень короткие сроки, они не подлежали восстановлению. И три месяца с момента э, утверждения результатов выборов по соответствующему округу, либо в целом по, ну, э, на выборах соответствующего уровня. Теперь 10 дней итоги и 15 дней соответственно результата, но правда 15 дней с момента окончательной избирательной кампании, которая, как я уже говорил, заканчивается, когда отчитались за деньги соответствующей комиссии, опубликовав соответствующий отчет средства массовой информации. Дальше. Нас интересует статья 11 Законодательство Российской Федерации о выборах референдумов. Здесь как раз говорится о том, в пункте первом, говорится о том, какая совокупность формирует избирательное право, то есть что это конституция, это законы субъектов. Дальше, очень важный пятый пункт относительно того, какие нормы действуют, какие нормы являются более приоритетными и в каких ситуациях федеральный закон является приоритетным по отношению к специальной норме регионального закона и наоборот. Поэтому этот пункт пятый. Прочитайте, я сейчас не буду глубоко углубляться в это, но э, часто такие вопросы возникают. На что ссылаться? На закон там выборах Госдуму или на федеральный закон 67? Дальше. Очень важный пункт, э, очень важная статья 11.1 «Исчисление сроков». Дело в том, что любые наши обращения с жалобами и заявлениями имеют определенные сроки обращения. Вот, когда это не связано с обращением в суд, а связано с обращением внутри комиссии, вышестоящую комиссию, с какими-то запросами в комиссии комиссию, то сроки, установленные различными статьями федерального закона, исчисляются согласно пункту 11.1. И там есть не совсем при, привычные, скажем, для тех, кто знаком с гражданско-профессуальным кодексом или другими кодексами порядки исчисления сроков. Ну, там, сотня, в течение дней, какие дни включаются, какие не включаются, рабочие выходные и так далее. Попадают ли... Соответственно, они в, те, в соответствующий срок. Не надо путать с процессуальными сроками обращения в суд. Сразу скажу. Процессуальные сроки обращения в суд определяются иными, соответствующими федеральными законами. И еще момент. Я уже говорил про сроки обращения, что они не подлежат восстановлению, сроки обращения с жалобами в суд. Потому что 10-15 дней не подлежат восстановлению ни при каких условиях. Дальше. Нас интересует статья, безусловно, 20-я. Это система статуса избирательных комиссий. И вот пункт третий этой статьи, кстати, отвечает на то, а что мы, на вопрос, а что мы делаем в комиссиях. Что мы обеспечиваем реализацию, как комиссия в целом, защиту избирательных прав граждан и права на участие в референдуме. То есть мы, защитники, будучи членами комиссии, защищаем права избирателей в этих комиссиях. И второе, мы обеспечиваем подготовку и проведение выборов, будучи членами комиссии. Дальше, пункт четвертый. Очень важный пункт касаемо обращений, которые поступают в комиссию, в том числе и от членов комиссии с правом решающего голоса, коими являетесь вы. И здесь этот пункт определяет как раз в какие сроки рассматриваются наши обращения, и именно этот пункт говорю, определяет невозможность прямого применения 59-го федерального закона. Еще э, есть один такой момент, что в самом 59-м федеральном законе об обращении граждан Российской Федерации, где установлен, в частности, 30-дневный срок ответа, там в, первом, в, первом, в первом, или первой или во второй статье сказано, что федеральный закон 59 не применим для тех правоотношений, которые урегулированы иными федеральными законами. Что, собственно, вместе вот с этим пунктом 4 э, статьи 20-67 федерального закона позволяет, пресекая поползновение председателей и, э, и других должностных лиц комиссии, пытаться отвечать нам э, в соответствии с 59-м законом в 30 там, или 60 дней при наших обращениях. Поэтому посмотрите обязательно это следующее. Пункт пятый. Он связан с тем, что комиссии имеют право, если они не имеют какой-либо компетенции разрешать вопрос о тех или иных нарушениях, обращаться в правоохранительные органы. Там 5 дней, да? И в исполную да. А как побудить комиссию обратиться? Очень просто. Опять же, мы включаем в повестку заседания комиссии. Предложение обратиться там, в Следственный комитет, в прокуратуру, э, в администрацию района ну, э, по поводу э, того или иного нарушения, не обязательно наших прав, а нарушения прав избирателей, которое было вами выявлено и которое не может быть разрешено в соответствии с компетенцией данной комиссии, установленной ее полномочий в федеральном законе. Далее. Ну, пункт 10, о том, что решение комиссии, понятно, обязательно не лишь стоящих. Пункт 11, очень интересный пункт относительно того, когда комиссия приняла решение, заведомо противоречащее закону или, соответственно, уклоняется, например, после рассмотрения вашей жалобы об устранении этого нарушения. Не обязательно бежать в суд, если у вас есть решение ГИКа обязывающая что-то делать комиссию комиссия в трехдневный, там, кстати, трехдневный срок, не исполняет это решение, например, не отменяет какое-то постановление, заведомо нарушающее либо права избирателей, либо права членов комиссии, то вы обращаетесь опять в ГИП с требованием, со ссылкой на этот пункт 11, непосредственно устранить нарушение, ввиду того, что не комиссия не исполняет решение учтающего. Но обычно такое не случается, хотя вот про в рамках муниципальных выборов Морозовке у меня такое было Ого, такое довольно было активно. Дальше. Ну, двенадцатая о независимости комиссии, пункт тринадцатый, а как раз об обязательности решения комиссии, связанных с проведением выборов. Часто сталкиваются, вот, например, места размещения агитационных материалов. Кто-то приходит и говорит, вот... Жалобы приходят в комиссию, в территориальную, о том, что какой-то какой кандидат или группа кандидатов размещает информацию с нарушением действующего законодательства. И, например, комиссия же не обладает возможностью сама там сдирать рекламу, убирать стенды. Да? Но она может принять решение об устранении нарушения избирательного законодательства в части, да, да, законодательства. Да, и обязать органы исполнительной власти своим решением, принять незамедлительные меры к устранению нарушений избирательного закона. И вот такое решение территориальной избирательной комиссии по отношению к администрации района будет являться обязательным э, для исполнения. А должностные лица, которые э, не исполнят, вспоминаем, КОАП, э, соответственно, нарушат решение комиссии, подлежащее обязательному исполнению, и могут быть привлечены, соответственно, к административной ответственности. Далее. Следующая статья 23, которая предлагаю. Ну, с 23 можно идти прямо вот подряд. 23 это порядок формирования избирательных комиссий субъектов. В данном случае речь идет об общем порядке сооружения городской избирательной комиссии и полномочий ее. И в данном случае, кто в области работает в Неградской областной избирательной комиссии. Далее. Порядок формирования и полномочий окружных избирательных комиссий. Вот вместе со статьей 26. Статья 25 это у нас... УИК 126, ТИКЕ. Предлагаю каждому посмотреть, а если какие-то дополнительные права у УИКов, они есть. Вот, а, полномочия. Посмотреть, какие полномочия приобретает ваша комиссия, будучи уполномоченной в качестве УИКа, Уика да, на соответствующих выборах. Далее. Порядок формирования полномочий участковых избирательных комиссий. Я уже говорил, что ваши, про полномочия вашей комиссии, как следствие ваши права, члены ТИК по отношению к нежестоящей, с соответствующими полномочиями и порядком деятельности участковой комиссии. Их надо знать, если вы хотите ну, грамотно что-то получить от нижестоящей комиссии. И вижу дальше. Очень важная статья, ее надо внимательно прошедировать. Статья 28. Организация деятельности комиссии. Пункт 16. О том, что решения обязательно подписываются и председателем, и секретарем. Соответственно, в случае заседаний председательствующем заседании, секретарем заседания. В, заседании. в данном случае председательствующего заседания может быть не обязательно председатель, а может быть зам. Или какой-либо член комиссии, который временно назначен исполняющим в случае болезни председателя Тика или его отъезда. Далее, 17 пункт. Вот это очень крутое право, наше право быть не согласны с коллегиальным решением нашей комиссии, в которую мы входим, и обозначить наше несогласие путем особого мнения. К сожалению, очень, вот по судебной практике 2014 года очень мало членов комиссии пользовались этим правом. Хотя оно довольно весомое, хотя и не порождает мгновенных последствий, но в случае дальнейшего обжалования решения комиссии суда действительно имеет для судей вес. Потому что если в момент принятия решения член комиссии рядом со своей подписью написал особое мнение, а потом в течение ну, часа-двух изложил его письменно, с чем он не согласен, причем он может потом и дополнить свое особое мнение, нигде не сказано, что нельзя дополнять особое мнение в течение там, э, ну, разумного срока. Важно понимать, что когда речь идет о э, решениях комиссии, связанных с подведением итогов или результатов выборов, то особое мнение члена, проголосовавшего против, должно быть в обязательном порядке рассмотрено вышестоящей комиссии при утверждении результатов, ну, в случае, по округу или в целом результатов по выборам. И комиссия должна, вышестоящая, дать коллегиальную оценку особому мнению э, члена комиссии правом решающего, голоса нежестоящего, и учесть его. То есть, фактически, особое мнение – это некая такая привилегированная жалоба, которая э, должна быть... Э, Должно быть, соответственно, быть рассмотрено в случае, если это порождает последствия в виде подведения итогов и результатов, или будет учтено в случае обжалования в суд или в вышестоящий орган какого-либо иного решения, принятого комиссии. Статья 29. Не буду сейчас, вот как раз те права, которые прописаны в самой 29 статье, я думаю, как раз вы в большей степени с ними знакомы или читали. Готов буду на стадии вопросов просто открыть эту 29-ю и ответить на какие-то вопросы были, в частности. Вот. Дальше. Прогласность деятельности комиссии, статья 30 -ая. И здесь как раз ответ на ваш вопрос в пункте 12 содержится порядок заверения копий документов верно или копия верна, и кто ставит подписи, какие, какие реквизиты документ должен иметь. Кстати, нам Центральная избирательная комиссия обещала подарок, по крайней мере на выборах Госдумы у нас э, протоколы будут, машина как-то печатана, опечатана скор-подом. Это комиссия в порядке сам, лет, затем, да. нескольких э, типов. Ну, нет, не да, у нас да, они обещают сделать, копия верна печати. А, ну, будет какой-то э... штамп, да, штамп, такой, да. в котором будут все реквизиты, предусмотренные федеральным законом, чтобы не пропускали. Да, Андрей. Печать комиссии имеется в виду для документов, на которые написано, или какая другая печать? Круглая печать. Круглая они печать. все круглые, да? есть, на которой написано как для интересно. документов. Есть, как интересно. Никольник. Никольник. Копия заверяется в гербовой печати. Нет, вот я и спрашиваю, гербовая или для документов? Годится Нет, там ли? будет штамп, копия верна, председатель, секретарь, чтобы не писать это рукой, кто заверяет эту копию, они изготовят штамп. Вы наверняка на решень, решением комиссии будете утверждать какой-то штамп для ускорения процедуры. Не про штамп, просто. я про печать говорю. А Есть печать круглая печать, гербовая. написано для документов. Там это как, это следует. Такая еще? печать не предусмотрена для комиссии. Я вот почему и задал вопрос, мне копии решений сделали, заверили, написано для документов. Какая-то левая печать у нас была, Андрей. Андрей а я могу привести? У комиссии, соответственно, да, да, да, да. одна печать. А у нас, например, вот. когда вот выдают, принимают заявление угу. кандидатов, тоже печать для документа. Или, не Или вообще нет, отсутствует печать. Или вообще отсутствует печать, а только подпись. Это не этот пункт. Нет, подождите, не обязательно заверять же печатью. Если я получу документ от кандидата, я не обязан заявить. Нет, Лет". там нет. Но уведомление там печать ставится, ребята. Давление, ничего, а а в уведомлении ничего, Лен. В подтверждении, как бы, в подтверждении, в подтверждении, в да, там нет. даже есть печать. Я сейчас отвечу, когда идет прием пакета от кандидата, который прописан непосредственно в ФЗ и в соответствующем областном городском законе, там есть место для там указано, что ставится печать. печать. А когда вы, например, подаете какое-либо заявление, да, да, да, например, доносите да. какой-то документ, там... Нет, у нас сейчас да, отружных, да. и мы, соответственно, принимаем пакет документов, да, да соответственно, там идет эта гербовая печать на ну, Но да, она да, не... под... Тихо, единственная печать. Я единственная я, печать. Не она... единственная, Павел! Должна быть единственная. единственная. Должна быть единственная. Да, да, гербовая я, печать. Не, я не, не случайно выделил еще идет. пункт второй. Я не буду я его сейчас полностью зачитывать. Ну, Он очень классный. пересекается с, персональным, с законом о персональных данных и законом, ну и вообще с объемом сведений, которые можно публиковать. Здесь из него очень хорошо следует, э, какие данные, например, что выморачивается адрес э, путем указ... То есть можно, например, распространить сведения о том, где проживает кандидат, да, там без указания дома и квартиры. Ну да, это написано. А, это причит... Посмотрите. Дальше записываем себе обязательно, поскольку мы в тиках, нам статью 69 надо очень хорошо знать и понимать, это обработка, понимать какие этапы, что и так далее, заранее еще не за день до выборов эту статью прочитать, а прочитать ее как можно раньше и понять для тех, кто не участвовал в деятельности территориальных избирательных комиссий раньше, как происходит подведение этого соответственно по округам как производ, происходит подведение результатов определение результатов то есть это 69-70 статья 72 это порядок опубликования публикуется у нас соответственно итоги голосования комиссии э, уиков публикуются через газ выборы а э, Соответственно, сводная таблица и протокол о результатах выборов по округу и соответствующие постановления об их утверждении и постановления результатов публикуется в обязательном издании, утвержденном соответствующим субъектом, соответствующей комиссией, организующей выборы. И именно с момента опубликования начинают течь сроки. Десять. Да. Далее. Статья 74, посмотрите, использование газ выборы проведения выборов э, референдума, и с, сразу скажу, что есть отдельный э, федеральный закон о системе ГАЗ-выборов, называется он 20 ФЗ, так же, как и федеральный закон о, о выборах Государственной Думы, часто путают, у него одинаковое название, только разные годы, 20 ФЗ, я его ссылку дам сейчас. Э, очень важно понимать, что до момента утверждения результатов Именно не итогов голосования, а результатов по соответствующим, на соответствующих выборах все данные, находящиеся в газ носят предварительный характер. То есть не несут силу закона. Но как только результаты утверждены, да. опубликованы да, в соответствующем издании, данные в газ имеют силу закона. На них можно ссылаться, как на официальные, э, официальные данные о результатах выбора. Статья 75 -я. Обжалование решений действий бездействия, нарушающих избирательные права и право на участие референдума граждан РА. Значит, очень важно понимать, что мы можем обжаловать не только решение комиссии но действия и бездействия как коллегиального органа, так и должностных лиц. Соответственно, сразу возникает вопрос. Например, дежурит в тике какой-то ЧПРГ, который к нам настроен недоброжелательно. И что-то нам не предоставляет, или что-то у нас не принимает и так далее. Вопрос на засыпку. Куда мы должны обжаловать его действия? В комиссию сначала. В должностного лицо. должностного лицо, правильно. Не в комиссию. Мы должны э, действия должностного лица, просто члена комиссии, обжаловать председателю, написать председателю, что, уважаемый председатель, чем комиссия, которого вы в с соответствующим постановлением наделили обязанностями делать то-то-то, по отношению ко мне это не делает. После этого, если председатель не принял никаких мер, мы ставим это, ну, подаем жалобу уже в нашу комиссию, ставим вопрос на коллегиальное обсуждение. И уже дальше там мы уже это проходили. Посмотрите, пожалуйста, 75-й пункт. 78-й очень важный. Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений. И более я вас с федеральным законом не гружу. То есть вот эти пункты нужно... Простудировал Проштуди, в 67-м ФЗ. Следующий закон, который можно заглянуть, это федеральный закон в рассылке будет я Наташа Дам, федеральный закон э, номер 20 ФЗ о государственной автоматизированной системе ГАЗ-выборы. Изменения он претерпевал довольно давно, в 2011 году, но является в полной мере действующим. Далее. Кодекс э, Российской Федерации об административных порушениях. часто Попадается, бывает, что его пишут не как кодекс КОАП, да, РФ, сокращение, бывает еще пишет федеральный закон 195. Не надо пугаться. На самом деле кодекс это тоже федеральный закон. Просто имеющий дополнительный, скажем так, правовой правовой весомый статус, да, тем правильно, наверное, сказать, да, весовой статус. Не, просто там собраны все системные. Обращаю внимание, что в связи с изменением в избирательное законодательство, в КОАП э, и в, э, в закон о полиции, в КОАП проис, произошли изменения. И последняя версия у нас от 4 июля 2016 года, то есть совсем свежий. А, значит, по поводу КОАПа два слова. А, Обращаю внимание на то, что нужно посмотреть порядок возбуждения дела в административных правонарушениях и обеспечительные меры. Я думаю, на каком-нибудь заседании вашем я отдельно поговорю про то, где полиция может нарушить наши права членов комиссии как право, с правом решающего голоса, например, потребовав проследовать с ними для составления какого-нибудь протокола или дачи объяснений. По какому-нибудь происшествию, да? И как нам э, в этой ситуации разбираться с полицией, с тем, чтобы не ущемить наши права как членов комиссии и не, не покинуть помещение в самом деле. После выборов это все, да? Да. Следующее. Федеральный закон э, и там, где. Непосредственно в федеральном законе 67 об основных гарантиях нету каких-то ограничений по получению информации. Мы всегда можем говорить, что мы имеем на это право. Если что-то не запрещено, мы имеем на право на эту информацию в соответствии с федеральным законом 152 ПЗ. Не будучи никакими журналистами, здесь я не говорю ни о каких правах СМИ, я говорю именно о правах граждан на получение сбора свободной и информации. Следующее. Наконец. -то. Наконец. Федеральный закон о, 152 ФЗ это о персональных данных. Я вас ввел в заблуждение. Сейчас скажу номер закона. А, ну, 149 ФЗ. 149. Я исправлю сразу. Сейчас. Я исправлять уже не смогу. 149 ФЗ. 152 ФЗ. Закон о персональных данных. И, менялся он в 2014 году. Нас интересует статья 3 в этом законе. Надо посмотреть и обратить внимание на пункт персональные данные. Что это любая информация, относящаяся к прямо, так написано, к прямо. Это не, не опечатка моя, законодательная прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу. Нет, смысл здесь и есть. Нормально ну, вообще нормальный текст. Да, они. они записали так. Э, физическому. Лицу. Ли... Давайте так по-другому. Простыми словами, это любая информация, которая позволяет идентифицировать конкретного гражданина. То есть, если я напишу идрисов э, d.r. Ну, э, в каком-либо документе и напишу кретин, да, например. Это нет то идентифицировать меня э, как э, кретина, согласно этой информации, этих персональных данных, будет невозможно. И это не будет являться нарушением моей... Хорошо, то же самое, где идрисов, я написать, да, тоже как как бы, тоже как бы, и тоже как бы, и и а вот, а тоже, а вот, да, вот есть какая-то совокупность данных, которая позволяет установить личность. А есть, допустим, допустим, Милонов, там, козел? Марченко. Это нормально. Класс, это а Валентин, как, как его зовут там? будем Здесь вопрос нет. может быть о другом. Здесь может вопрос быть о, о защите чести и достоинства. Как я же не сказал, о, я же другого Миллонов. Персон... Мы сейчас говорим о персональных данных. А. а если Милонов придет в суд и докажет, что ваше высказывание имело Он единственный козел, о котором можно было говорить? Он единственный козел, да. Всю страну, тогда да. Слушай, это классно было как да? что я единственный. Вот часто смотрят на этот пункт, по-моему, те, кто ссылается на закон о защите персональных данных, и не читают э, никакие другие разделы даже. Еще раз, закон о персональных данных, 152 ФЗ, имеет отношение только к тем персональным данным, которые об, подлежат обработке. То есть список избирателей, его можно обработать в каком-либо виде? Можно. Поэтому дан, персональные данные, которые находятся в списке избирателей, охраняются законом о персональных данных. Если на заявлении написано фамилия, имя, отчество избирателя, и его паспортные данные, то само по себе э, прочтение этого заявления не нарушает никак персональных данных этого э, заявителя. Но как только вы в себе список переписали с нескольких жалоб, там, например, данные этих избирателей, вы тем самым осуществили обработку этих персональных данных соответственно, стали субъектом этого закона. Да? записывайте себе статью четвертую посмотреть этого закона и статью девятую. На статью девятую, кстати, ссылается у нас федеральный закон, не федеральный закон 67, а методические рекомендации ЦИК. и вы, когда заявление в свое время писали, на включение вас э, в состав территориальной избирательной, ну, территориальной избирательной комиссии вы давали, что будете э, соблюдать статью 9 вот этого 152 федерального закона. Поэтому прочитать, что это такое, что без согласия субъекта персональных данных вы, не, и вы его данные можете использовать только в рамках деятельности комиссии, не за пределами. Вот что, какой смысл правовой вкладывается в эту. Подождите, смотри, а вот я, например, член рабочей группы по УИКам, залезла в личные дела там, этих членов комиссии, так. списала телефоны, где место работы и телефоны, которыми есть и анкеты. И пошла, допустим, с ними общаться, потому что эти злодеи не выходят на связь, да, там как бы. Я вот здесь как бы нарушила вот эти вот. Нет, потому что они, став членами участковых избирательных комиссий, дали согласие на обработку своих персональных mm -hmm. данных прав деятельности комиссии. А вы, не... ваша комиссия, имеете так, право о, обрабатывать. У нас эти председатель данные. говорит вот, У меня, у меня да. ровно такой вопрос был, да, что я как должностное лицо, вы, значит, я имею право, вы не имеете права как просто член Я более должностный. То, да, да, он вот я подписывал свои вы... персональные данные. На 29 сошлитесь а на равенство членов комиссии правах. Да, он Там вас, вас, да. да. вас правах, Вы права. ну, так и скажите, я вот, Нет, да. ну, вы можете дать подписку со своей стороны. Такую же, когда волн не проблема. Так. Да. да. Ну, мы все писали такое согласие. Давайте еще раз. Немножко мы другое. Федеральные не законы о персональных данных это не на все случаи защиты персональных данных. У нас есть еще Конституция, на которой мы говорили, да? Вот. Не забываем про это. Значит, федеральный закон о выборах депутатов Государственной Думы, Федерального Собрания Российской Федерации. Именно э, в соответствии с этим федеральным законом вместе с ФЗ-67 будут осуществляться выборы в Госдуму. Это закон номер 20 ФЗ от 14 февраля 2014 года. Просто запишите себе его реквизиты. Номер 20 ФЗ от 14 февраля с изменениями, опять же, принятыми 5 апреля 2016 года вместе с изменениями 67 федеральный закон что у нас в этом законе на что надо обратить внимание там есть свои особенности по 16 и 18 статье по спискам избирателей порядок формирования включения исключения из списка избирателей в связи с выборами именно в Госдуму. далее можно пробежаться по статьям системы избирательных комиссий по выборам Госдумы, для тех, кто не очень понимает нюансы УИК, ну, окружная и не окружная комиссия, опять же различия, причем есть различия в полномочиях окружных комиссий на выборах в ЗАГС и на выборах в Госдуму. Вот, тот, кто у Василия пересекается и а, у Вас, да, Оль, пересекается? Да. вот У Вас как бы перейдет пересечение. В общем, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32. У -у -у. Вот. Да, ну, примерно... Да-да-да, обязательно. Просто я... Ну, значит, 16 условно говоря, по 32 -ю. Здесь статья о гласности деятельности избирательной комиссии. Она не тридцатый имеет, тридцать тридцатый номер. Поможешь, что поможешь? Важно, что это второй федеральный закон, который непосредственно с, связан с конкретными выборами. А вот ЗАГС, еще вопрос. А сейчас по ЗАГСу я дойду. У да. а, вот нас в регламенте, по-моему, с было записано, что не посещение членом комиссии более трех из больших причин, вроде как является... Прав... Является возможностью, Председатель да, да, основанием основание. для отстранения. Для Поставить для... вопрос на отстранение, но почему? Потому что э, члены комиссии обязаны а... присутствовать на заседании, ну, От, а, а для... должностные лица обязаны уведомлять о проведении соответствующих заседаний. Отстранение... То есть могут отстраниться от работы в комиссии? Нет, в суд подать для того, чтобы в суд лишь полномочия. То есть они могут просто по досрочной решению полномочия? Мы это обсуждали месяц, когда регламенты в чатике. Это как раз и была основная вещь, из-за чего как бы ломались копию. Потом решили что не ломать. Значит, поскольку такой вопрос возник, вот по, опять же, «Адовой Морозовке» появился такой как-то лайфхак, да, на имя председателя, и секретаря или секретаря комиссии, или через электронную почту, пишите заявление о способах извещения вас о заседаниях э, комиссии, где указываете, что прошу меня извещать путем направления смс-сообщения по не, звонка, не звонком, а смс-сообщением на соответственно телефонный номер ну такой. мы в уже адрес такой. Да. Вот мы уже решили проблему. А в случае моей недоступности звонить моей маме. Вот. А телефон моей мамы, я вам скажу, где, да? Это персональный дан. Да, это персональный дан. Значит, вторые выборы, которые у нас идут, это по Санкт-Петербургу, это выборы в ЗАГС, соответственно, здесь у нас действует закон Санкт-Петербурга номер 81-6 от 17 февраля 2016 года. И в него еще успели носовать изменения 25 мая 2016 года. Здесь опять же обращаю внимание, свои нюансы по спискам избирателей. Есть кое-какие нюансы по порядку формирования окружных комиссий, потому что санкт-петербургские избиратели, не ссылаются на соответствующий закон, сейчас я его назову. По порядку территориальных они на ФЗ-67 ссылаются. Есть тут э, неожиданно для меня раскрыто в статье 20 порядок назначения членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса. Более широко, чем в федеральном законе 67. Кстати, в законе по Госдуме этого нет. А в законе Санкт-Петербурга они там что-то напридумали. Я, честно говоря, там не делал глубокого анализа, но можете посмотреть, может у кого-то возникнут вопросы, мы их попробуем обсудить. Вот. Ну, соответственно, с 12 вот по 28 ну, практически подряд я там пропускал какие-то несущественные статьи, но пробежаться можно. Дальше. А, значит, закон Санкт-Петербурга 2006 -го года с изменениями от 2014, номер 587-95, это закон о Санкт-Петербургской избирательной комиссии, там а, довольно... Подробно и понятно, что шире, чем в федеральном законе 67, прописаны полномочия ГИКа. И Пучнина сменили, а закон остался в том виде, в котором он был, был принят вот практически Пучнина изменения в 2014 году. Вот. К сожалению, большая проблема остается с порядком регистрации и рассмотрения жалоб. А в городскую избирательную комиссию, в этом законе ничего об этом вы не найдете толком. То есть, как у нас и было, что там тысячу жалоб пришло, реально рассмотрели, по-моему, меньше ста жалобы, да, остальные проехали у нас как 59-й что незаконно, ну, мы уже обсудили с вами, вот. может быть, как бы, политическая воля будет к тому, что такое происходить не будет. А, опять же, лайфхак. Если мы обратились в комиссию нашу с жалобой, в нашу жалобой в обратились, а потом направляем на это обращение в ГИК, даже если оно написано как обращение, оно будет уже рассмотрено как жалоба, есть такой лайфхак. А если мы не обратились в нашу комиссию, а пишем жалобу название. И, и жалуемся сразу в ГИК, с большой вероятностью оно будет, ну, по крайней мере, по предыдущей практике, будет оценено как обращение как жалоба рассмотрена не будет. Это связано с инструкциями ЦИКа э, о том, что как бы жалоба на, на рассмотренную, ну, обращение на рассмотренную жалобу в обязательном порядке рассматривается как жалоба. Но это такой лайфхак хороший, поэтому его можно использовать. И, то есть сначала через себя пропускаем, через свою комиссию коллегиально, и потом уже, соответственно, жалуемся наверх. Хотя, может быть, и оно не очень эффективно в смысле получения результата, но зато эффективно в перспективу обжалования. Дальше. Касаемо вас непосредственно, закон Санкт-Петербурга от 20 июля 6 года. Опять же, изменения были приняты на заседании ЗАГСа 25 мая 16 года, подписаны, соответственно, губернатором. Это территориальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга. Вот все, что касается взаимоотношений с председателем, я специально не посвящал этому никаких остановок, не делал. Этот закон надо простудировать весь, потому что он определяет, где границы полномочий председателя, где мы должны выполнять его с потолка, взятые требования К нам, а где это будет являться незаконно. Будет еще, закон. еще раз. 385-57. Вот он. Да, да. Значит, для тех, кого интересует, аналогичная структура законодательных актов, образующих Нет. в Один, совокупности. Не Нет, я просто обозначу это: что есть закон, что в Ленинградской области есть соответствующий закон о выборах депутатов ЗАГСа Ленинградской области. В нем есть соответствующий тоже. Так, где -то, Свои особенности окружных комиссий, свои особенности при определении общих результатов и подведении итогов. Дальше, есть также аналогичный Санкт-Петербургу закон о системе избирательной комиссии, у нас их несколько, да, у нас есть о ГИКе и о ТИКах, а в Ленинградской области у них единый закон 26 ОКОЗ, тоже изменениями 2, 2 июня. Но он нам не нужен уже. Вот. В не Но в рассылку это будет. В, в рассылку бросим. Вот. Дальше, да. Там, кстати, тоже, например, ну, в основном, я могу сказать, что, например, вот здесь пункт 11 совпадает с пунктом 12.67 ФЗР, вот мы там mm -hmm. смотрели по поводу заверения копий. То есть многие вещи, они повторяют. Мне, мне такое ощущение, что зачастую региональный законодатель пытается нас запутать. И какие-то вот существенные важные нюансы, они запрятывают вместе с фактическим с фактической водой которая повторяет федеральный закон, то же самое, кстати, с законом Сан, ну, Санкт-Петербурга о выборах законодательного собрания, то есть, видимо, это вот намеренно так, чтобы было не отыскать зацепки. У нас последняя вообще? а сейчас я просто <гум> да. Ну, собственно, все. Все. Вот. Коллеги, у нас вопрос еще год, или мы уже на одинаково все ответил? Все, все законодательные акты, свежие, которые на сегодня обсуждались, я Наталье перешлю сегодня, она поставит в рассылку. Да. Предлагаю а, сейчас не, ограничиться пятью минутами, не более, а, по поводу вопросов. Если у кого-то к следующему, а, ну, на следующем заседании возникнет желание обсудить механизм защиты какого-то права, ну и более детально. Можно просто быть семинаром. Можно есть. будет этому посвятить. Давайте сейчас накидаем вопросы, а ты ответишь. Возможно, интересной темы я могу предложить. Будет я тема все-таки возбуждения дела с да, административным правонарушением, по, составление протокола об административном правонарушении членами э, с правом решающего голоса, кто такое полномочия от своей комиссии получена. Можно будет об этом поговорить.